Итак, всем привет! Обзор платформы курс Поговорим про плюсы, минусы. Также сделаем обзор функции, которые есть на данный момент сейчас на платформе. И вы узнаете, как можно пройти бесплатное обучение по платформе и настроить ее под свой бизнес. И это все будет в этом ролике. Итак, поехали. Меня зовут Евгений Карташов, и я решил в рамках YouTube сделать что-то невероятное. Я сделаю плейлист, на котором... Бесплатно, абсолютно вот прям вот прям абсолютно бесплатно расскажу полностью, как вам создать свой гид-курс, добавить туда домен, настроить страницы, настроить автовебинары, сделать продажи, настроить автомарафоны И вот все бизнес-задачи, которые у вас только могут появиться в голове в рамках онлайн-обучения, обо всем этом я буду бесплатно рассказывать на YouTube-канале Поэтому, если вам это интересно, палец вверх и подписывайтесь на канал что есть еще? А также для того, чтобы мы могли с вами общаться, я сделал дополнительную страничку. Она называется «Бесплатный курс по настройке ведения бизнеса на GetCourse». Возможно, через время она поменяется, она может выглядеть по-другому, но суть это не меняет. Ссылочка на, на эту страничку есть у вас в описании к ролику. Нажимаете на нее, проходите регистрацию, получаете 14 дней GetCourse бесплатно. Плюс также все уроки, которые я буду записывать, Какие-то будут идти официально на YouTube канал, какие-то будут идти коротенькими роликами. То есть я не буду выкладывать на ролик э, и не буду выкладывать на YouTube ролики в формате ответ-вопрос. Ну, то есть, если там что-то можно выполнить в формате там, двух кликов, такое я не буду выкладывать на YouTube, но я это буду выкладывать в Telegram-бота. Поэтому. Если вы хотите пройти обучение от меня, получить все уроки, а также получить доступ к закрытому телеграм чату где я и другие пользователи платформы GitKurs будут отвечать на ваши вопросы и помогать вам освоиться на данной платформе, то первым делом проходим регистрацию, вторым делом нажимаем на «Получить уроки», и третьим делом нажимаем на «Подключиться к чату». И я вас поздравляю, вы сможете пройти обучение по GitKurs бесплатно и настроить его под свои задачи и нужды. Договорились? Нажимаем вот на ссылочку и заходим. А, Поехали! Собственно, эта страничка, также как и страничка на самой платформе GitKurs, она сделана на платформе курс, То есть это вот встроенный редактор конструктор, который позволяет делать вот такие странички И сразу спалю э, фишечку курса, то что все вот эти странички, вы можете их один раз настроить, а потом просто копировать и вставлять прям целыми готовыми блоками это очень удобно и это экономит невероятное количество времени, особенно если у вас множество разных продуктов, у них однотипное описание И вам нужно сразу же сделать все готовое под там вебинар, под марафон И у вас есть в общем-то бизнес-задача, когда нужно делать что-то скопировал стайл То есть в гид курсе все это достаточно легко копируется Плюс, опять же, по Git-курсу часто гид Git курс выглядит у всех одинаково да, То есть вот это вот синий фон с левой стороны а конструктор выглядит примерно одинаково, все кнопки выглядят одинаково, да. то есть я в принципе тоже решил не заморачиваться, то есть оно все выглядит одинаково, но GitKurs под, поддерживает полную кастомизацию, то есть вы, если у вас есть программист, человек, который знает, что такое CSS, верстка сайтов, то абсолютно все блоки, все элементы можно поменять до полной неузнаваемости, то есть сделать полную так называемую кастомизацию и настроить Git курс так, чтобы он выглядел так, как вы хотите. Окей, okay, да? А поехали дальше тогда, теперь немножечко поговорим про то, что это такое, такое Git-курсы изнутри, как это работает, какие у него плюсы и минусы. Так, возвращаюсь к презентации. Вот так у меня выглядит презентация. Платформа Git-курса, по сути, она позволяет автоматизировать практически любые бизнес-задачи, которые у вас могут возникнуть, если вам нужно создать отдел продаж, настроить... Автоворонки в мессенджерах, настроить автоворонки для классического инфобизнеса через email-маркетинг То есть вот, вот абсолютно вот все, что вам может только прийти в голову Любая задача для образовательного проекта, либо для инфобизнеса Абсолютно все это можно реализовать на Get-курсе и полностью автоматизировать на 100%. То есть вы даже можете не пользоваться ни сотрудниками, ни отделом продаж, ничем. Все можно автоматизировать. Я, к примеру, за последние три года у меня нет ни одного сотрудника, при этом у меня абсолютно все процессы, и, авто, и автовебинары, и запуски, и email-маркетинг, и чат-боты, они все реализованы здесь, и это все вот полностью автоматизировано через процессы. И вы можете сделать то же самое, я, соответственно, про это буду рассказывать дальше в уроках. Поэтому, если вам это полезно, Лайк, like, подписочка и все такое Обзор функций обзор возможностей Ну, в принципе, давайте я кратко вам расскажу Что вы можете создавать продающие странички Вести онлайн-блог, делать разнообразные формы И делать разнообразное анкетирование Возвращаемся обратно как раз-таки на страничку гид-курса То есть вот это, собственно говоря, и сама страничка Все, что здесь написано, то есть услуги Все, вот то, что вы сейчас видите, это все сделано на гид-курсе то есть он под поддерживает вот, вот такую вот верстку. И чаще всего то, что вы сейчас видите, это закрывает практически все задачи для онлайн-бизнеса. То есть вот поиск по блоку. То есть если вы в них войдете, то есть вот вы можете организовать свой блог. В блоге могут быть статьи, разные разделы. Вы каждый из них открываете. То есть вот вы можете сделать все то же самое, плюс полную кастомизацию. А плюс, ну это та фишка, которую я у себя реализовывал Я делал пла платные блоги, То есть вот все статьи, которые вы здесь видите, их можно сделать платными Чтобы у вас был закрытая часть сайта, которая, которой вы продаете доступ Если будет интересно, опять же, пишите комментарии, потом разберемся Так, то есть что вы можете делать? Вы можете создавать странички абсолютно любой сложности Плюс есть скрытая функция, сразу же ее сейчас, сейчас вам спалю Вы можете проводить действия с пользователями на страничке то есть, если пользователь, к примеру, зашел на вот эту страничку, я могу добавить функцию а, другие. Вот так выглядит эта функция. После того, как мы на нее нажимаем, а у нас на страничке... Так, сейчас у меня что-то браузер слетел, секундочку, извините. Так, раз. А, эта функция позволяет нам проводить любые действия с теми пользователями, которые, которые у нас находятся в базе. И что это значит? Это значит, что допустим, у вас начинается какая-нибудь email-рассылка Либо у вас идет автомарафон, вебинар И у вас пользователи уже зарегистрированы У вас может возникнуть вопрос а Как мне узнать, вот этот пользователь посмотрел мой ролик Или не посмотрел мой ролик Вот для таких опций придумано действие с пользователем То есть действие с пользователем Например, если вы вот зарегистрируетесь на этом курсе Система уже вас узнает, и я могу вас добавлять, к примеру, в группу, что вот этот пользователь был на страничке и ее смотрел. Либо, наоборот, я могу вас удалить из группы, если вы зашли, к примеру, и не сделали необходимое для меня действия. Я могу запустить по вам процесс, как некие, да, допустим, мы запускаем базу, запускаем какую-нибудь рассылку, говорим, что у нас там спецпредложение, зайдите, посмотрите. И те люди, которые зашли, мы с ними работаем отдельно, те люди, которые не зашли, мы им говорим, почему вы не зашли, к примеру. То есть полная автоматизация действий даже на уровне страниц. Это очень это очень серьезные и интересные инструменты. А далее. А далее также мы можем создавать разные формы, анкеты, и все взаимодействия с этими формами, и все, анк... и все ответы на анкеты также можем это сохранять. То есть это дает просто невероятный а, невероятное поле для разных автоматизаций. Давайте сейчас еще раз покажу, к примеру. А вот, допустим, одна из анкет, которые я делал для тренинга, по, ну то есть для автовебинара. Сейчас я себя уберу, а то вы не увидите. То есть пользователь получает анкетирование, он в нем задает свои ответы, то есть он отвечает на то, что мне необходимо. И все эти ответы сохраняются у пользователя в его, соответственно, ан анкете, а в его профиле. И мы можем потом просто просматривать все ответы и в зависимости от ответов также по-разному общаться с этими людьми, выстраивая там гиперсегментации. То есть это прям просто вау, этого нету нигде. То же самое касается разных всплывающих форм, всплывающих анкет. Мы, на любой, мы в любом месте можем создавать любое количество разных элементов. И более того, что если мы начинаем их редактировать, Опять же, фишки. А Мы можем показывать видимость отдельных блоков разным людям. То есть, если пользователь у нас, допустим, в системе уже находится, мы ему можем показать, к примеру, страничку с регистрацией на вебинар. Если он уже зарегистрировался, мы можем ему вместо этой странички показывать другую страничку. Давайте я сейчас, кстати, я просто кайфую от этих, от этих штук, и я вам сейчас прям вот хочу кое-что показать. Смотрите, что касается насчет действий и отображения блоков. К примеру, вот у меня есть страничка «Подтвердите регистрацию через e-mail». А По факту, эта страничка регистрации на e-mail Но так как я уже зарегистрирован, система мне изменила страничку И показывает страничку с регистрацией Точнее говоря, страничку с необходимостью подтвердить почту Но если открыть ее внутри, то на самом деле здесь у нас вот он, вебинар То есть здесь идет приглашение И если пользователь не был зарегистрирован, он увидел бы вот эту страничку И, соответственно, отзывы увидит, все остальное То есть это все делается через настройку блоков, либо действий то есть, тем самым, пользователь, который никогда на этой страничке не был, он видит страничку с регистрации, а пользователь, который здесь уже был, система его узнала, он видит абсолютно другую страничку. И это, опять же, это просто вау, я таких вещей а, нигде никогда не видел, я забыл веб-включить. То есть, это прям очень, это очень здоровские инструменты, их реально нигде больше нету. А дальше, соответственно, то же самое касается а, разных продуктов. То есть, в чем прикол? Вы можете создавать продукты, то есть ваши тренинги с разными доступами, то есть с разными тарифами, с разными условиями. И что еще более прикольно, вы в рамках этих тренингов разным группам людей можете создавать разные условия. Например... Ну, Люди, которые купили самый дешевый тариф, у них нет обратной связи. Люди, которые купили дорогой продукт, у них есть обратная связь. Человек, у которого закончился доступ к тренингу, если он у вас чем-то ограничен, у него появляются кнопки, что оплати доступ, и тебе необходимо прямо сейчас его оплатить. Соответственно, внеси дополнительный платеж. И опять же, это просто вау. То есть, ну, этого нету реально нигде. Все эти функции раньше приходилось писать через программистов, через всякие эти кэ кэши, кокисы. JavaScript скрипты и прочее здесь это все уже встроено это можно использовать просто не все люди понимают что это здесь есть и про это нигде не написано то есть ты когда начинаешь в этом ковыряться понимаешь что типа вау типа реально это можно сделать и это вот делается за пару кликов ну соответственно понятно да то есть вы делаете странички к страничкам вы подключаете ваши продукты а, опять же возвращаемся то есть вот у меня допустим есть тренинг а, где он только что был так а... А вот, к примеру, у меня есть тренинг, совсем недавно он продавался, все про баны на Facebook, соответственно, здесь вот кнопочка «Купить», и здесь есть два тарифа – тариф «Старт», тариф «Бизнес». После того, как человек оплачивает, он заходит в личный кабинет, соответственно, здесь уже встроена так называемая, называемая LMS-система, то есть это система с личными кабинетами и с тренингами, да, на каждый тренинг настраивать свои доступы. Соответственно, в зависимости от тарифа человек получает доступ либо в папку «Тариф», либо в папку «Бизнес». И, соответственно, у них разная стоимость разные разная наполненность внутри. То есть вот это получают люди по тарифу «Бизнес». Вот это получают люди по тарифу старт. То есть уже идут разграничения, вы с ними можете отдельно работать. Плюс также, что еще очень классная штука, вы можете устраивать распродажи в зависимости от времени. То есть, к примеру, если у вас есть задача продать какой-нибудь тренинг вот, за ближайшие 7 дней, вы можете настроить счетчик. Счетчик, который будет читать время от сегодня, допустим, плюс 3 дня. Здесь будет идти таймер. И если люди покупают, к примеру, до начала таймера, они видят тарифы со скидками. Если таймер закончатся, они видят тарифы без скидок. Собственно говоря, если мы открываем эту страничку, таймер будет написано, что время вышло. И человек видит вот такие вот тарифы То есть вы можете выстраивать любые дедлайны Вот все, что необходимо в онлайн-бизнесе любые, любые дедлайны, любые ограничения по количеству, по времени Даже по времени суток То есть вы можете включать отображение блоков В зависимости от времени суток Допустим, вы можете делать автовебинары, которые идут каждый час И у вас система будет просто проверять, какое сейчас идет время И в зависимости от дня, ну то есть от времени будет показывать разные блоки Опять же, это просто вау этого этого нигде нету а дальше соответственно в зависимости от того кем является ваш подписчик да то есть то есть на вас люди когда подписываются, часть людей становятся клиентами часть людей становятся, ну просто базы да то есть они идут по вашей воронке и покупают тарифы или не покупают тарифы а в чем прикол то что вы здесь можете создавать чат бота в телеграме вконтакте Настраивать серии автоматических писем по тем, кто купил продукты, кто не купил продукты, Но в зависимости от того, что человек нажимал на ссылку или не нажимал на ссылку, вы можете настроить абсолютно разное поведение. А, к примеру, вот один из процессов, сейчас я вам его покажу это, опять же, вопрос, связанный с автоматизацией, где же он у меня здесь я бы вам открывал вот это процесс автовебинара, где в зависимости от действия пользователя меняется полностью логика то есть система проверяет что сейчас 10 утра а вот тебе письмо в 10 утра а у тебя вконтакте есть да вконтакте у тебя есть давай мы тебе и вконтакте отправим письмо а Телеграм есть окей супер на тебе и в Телеграм письмо потом допустим мы ждем вот у нас стартовал вебинар система проверяет а он вообще заходил на страничку помните да действие с пользователя Соответственно, нет, не заходил, значит его на вебинаре не было Окей, тебе летит письмо, а почему тебя нет на вебинаре? А он был на вебинаре? Был, допустим А продукт купил? Не купил Соответственно, почему не купили? Вот вам серия отзывов Допустим, и вот это все полностью настраивается Это полная автоматизация Плюс еще... А Вишка гид-курса в том, что вы не только можете все это систематизировать и автоматизировать, он поддерживает широкие интеграции с внешними сервисами. Здесь у меня идут и смс и автозвонки, и прозвоны в зависимости от действия. То есть человеку утром идет звонок, что у нас вечером вебинар. Человек купил продукт, что спасибо, что купили продукт, очень, очень приятно, что вы решили с нами работать и прочее. То есть это все здесь настраивается, это полностью автоматически. Человек сформировал заказ, оплаты нет, окей, проходит три дня, соответственно, летит письмо, почему нет оплаты? Система проверяет, есть оплата, нет оплаты, отправляют разные письма. Просто вау, ну блин, это, это невероятная экономия денег. А дальше, создание тренингов, доступа к ним, но это я вам уже показал. Автоматизация всех бизнес-процессов, звонки, счета, доступа, продажи, автовебинары. Но про это тоже я вам уже сказал, да, то есть вы настраиваете автовебинар. К примеру, давайте сейчас мы перейдем к автовебинару. То есть, смотрите, то есть здесь вот есть функции с левой стороны. Мы можем создавать с вами странички, можем делать виджеты. Виджеты — это когда вам нужно поставить, к примеру, форму регистрации на внешний сайт, к примеру, на тильду. Вы хотите, чтобы у вас лендинг был на тильде, и на тильде была форма регистрации от гид-курса. Вот, собственно, это вот виджеты. Да, вот эти штучки здесь делаются. Есть вебинары. Вебинары могут быть как живые, так могут быть и автовебинары. Допустим, вот у меня вебинар идет... Два разных автовебинара идут каждый день. Один идет в 15 часов, другой идет в 19 часов. Но это специфика конкретно моей ниши. Я, если вам будет сильно интересно про автовебинары, расскажу подробнее. Соответственно, человек заходит на страничку. Ему написано, что ждите, вот когда то начнется вебинар, и идет, соответственно, идет чат полностью автоматизированный. А прикол в том, что мы можем проследить за человеком, сколько он был времени на вебинаре. 15 минут, 30 минут, 60 минут, весь вебинар был. И в зависимости от его поведения, ему отправить либо запись, либо отправить ему спецпредложение, либо вызвать звонок, либо отправить какие-то бонусы. То есть вот просто вот все, что у вас есть в голове с точки зрения сегментации, геймификации, это все можно сюда встроить. Плюс, соответственно, здесь могут быть у вас Um, ну тренинг я вам уже показал У вас могут быть тестирования То есть пользователь будет сдавать разные тестирования Получать определенные баллы Вы можете выдавать дипломы за, Когда человек сдает тренинг Он в конце получает диплом Соответственно вам не надо об этом думать И причем на дипломе будет написано имя пользователя Вам даже не надо будет ничего вообще придумывать То есть вы просто один раз это настраиваете И пользователь уже начинает получать персонализированные дипломы И соответственно может их скачивать вы можете делать разные анкеты, разные воронки, проверять статистику, а, с, делить пользователей по абсолютно любым критериям. Их тут реально тысячи, то есть тысячи разных форматов. Вы можете выстраивать задачи, то есть это больше для отдела продаж, что падает задача, необходимо сделать вот это по пользователю. Настраивать процессы, я вам их уже показал, да, это может быть а, очень сложные процессы. С огромным количеством звеньев, Да, то есть отправить сообщение, позвонить Дать доступ, забрать доступ Вы наверняка видели еще разные Автомарафоны, когда пользователь Выполняет задание, ему там дают 200 рублей Дают какую-то монетку, какой-то бонус Это все здесь настраивается, все сделать достаточно легко У меня есть такой же кейс Если будет интересно, я про это тоже расскажу Главное, пишите комментарии, подключайтесь к чату Все это там будет а, и что еще также важно и круто, это у Get курса есть свое мобильное приложение, так называемый Ch Chatium. То есть вы даете пользователю просто ссылку на Chatium, он скачивает себе приложуху на Android, либо на, на iPhone, и все тренинги находятся у него внутри этого приложения. Сейчас попробую вам его показать. То есть вот таким образом выглядит приложение, пользователь у него заходит, видит название вашей школы, и, соответственно, заходит в личный кабинет и начинает проходить уроки. И это бесплатно, прикиньте, вау, да, это уже все, это все входит в стоимость Если вам необходимо именно какое-то брендированное, то есть чтобы здесь было вот все по-вашему, свои цвета и прочее А это стоит дополнительно денег определенных Я этим никогда не пользовался и мне лично это не надо, то есть я никогда не меняю интерфейсы, ну нафига То есть если люди покупают так, то они не будут покупать больше, если вы поменяете иконки, поэтому... Но это уже на ваше усмотрение. Но оно здесь встроенное, и оно здесь есть, и оно работает, и это входит в тарифы. Собственно, переходим к теме, да, то есть, ну как сказать, к теме, переходим к заключительной части, мои плюсы и минусы, которые я могу как пользователь выделить за последние три года, которыми я пользуюсь Git-курсом. Плюсы. Первое. У Git-курса нет альтернатив. Реально нету ни JustClick, ни AutoWebOffice, ни авто Auto что-то там еще Ни у кого нет таких возможностей вообще я когда думал, на какой сервис мне прийти из гид курса есть много всего там, и бот-хелпы, и гуру-кены, короче, их тьма, да, вроде бы Но и когда начинаешь изучать, оказывается, ограничения по количеству операций, нету чат-ботов, нет сегментации, не, нет действий с пользователем То есть везде возникают разные но, которых просто нету, то есть все ограничено искусственно То есть вам могут сказать, что там больше пользователей, к примеру, но начинаете разбираться, оказывается, что пользователей больше, но операций по пользователю меньше то есть, условно, вы отправляете, а, не вы платите не за количество пользователей в системе, а за количество взаимодействия с пользователями. И это выходит сильно дороже, чем вот, оплата, допустим, на гид-курсе. Ну ладно, это, короче, лирика. А, самое важное – возможность решать любые бизнес-задачи. Вот вообще любые бизнес-задачи, по крайней мере, для онлайн-школы решаете вообще все. Причем это можно будет на 100%, ну на 99% автоматизировать. Все продажи, все звонки, все выставления счетов, все дожимающие серии, все серии э, мотивации для студентов. Вот все, все, что вам придет в голову, все можно здесь настроить. Соответственно, это настраивается через процессы внешней интеграции. Существует тотальная сегментация вот вообще всего. Открыл пользователя письмо. Что с ним делать? Там, от, а, ну, то есть Там, Вы можете делить пользователей по сегментам любым причем их можно суммировать то есть допустим пользователь открыл письмо он нажал он открыл нажал на ссылку или не нажал на ссылку а он нажал на ссылку и был на страничке на страничке или не был а он дочитал до определенного элемента то есть вы можете даже отслеживать людей по по тому как они себя ведут на сайте к примеру он открыл ваше письмо со, с вашим спецпредложением он нажал на ссылку он зашел на ваш сайт но он не дочитал до тарифов то есть вы вот смотрите, что он вот прошел по страничке, но на тариф на он не смотрел, значит он ушел до этого Значит что, можно ему отправить серию, где есть тарифы и обоснования, зачем ему все это изучить То есть вот, вот все, что вам придет в голову, здесь это можно реализовать А был на вебинаре, а, допустим, был на вебинаре, а он писал комментарии на страничках, а он оформлял заказы, а он пытался его оплатить То есть вы даже можете делать сегментацию по попыткам платежей, потому что есть пользователи, которые... Пытаются оплатить, и у них два раза подряд неудача То есть это говорит о чем? Что, наверное, проблемы с платежной системой Соответственно, если вы видите, что есть два, две попытки а, платежа Ну, то есть через сегменты И пользователь не оплачивают Вы можете настроить процесс, в котором он будет идти ссылка Где написано, попробуйте наши альтернативные способы оплаты То есть вы можете даже написать письмо, что Добрый день, это Мария, я увидел, что вы не смогли оплатить Вот там альтернативная ссылка для оплаты, попробуйте Там у этого платежного шлюза какие-то проблемы То есть вы можете полностью имитировать Общение с пользователем, не имея вообще ни одного сотрудника Просто вам нужно будет все это настроить То есть тотальная сегментация а Далее, тотальная автоматизация Давайте вот просто мой кейс расскажу, как я это сделал У меня настроен полностью автовебинар, который стартует каждый день Первый вебинар стартует сегодня в 19 часов и по тем, кого не было на этом вебинаре, их приглашает на вебинар завтра в 15 часов. Если, соответственно, человек не пришел ни на первый, ни на второй вебинар, ему отправляется запись. Соответственно, если он не дошел до записи, ему ставится метка, что какой-то дурачок попал в базу, надо его удалить. И мы его просто удаляем. И это все настроено автоматически. Соответственно, в зависимости от того, что вебинар сегодня либо завтра, идет серия дожима. То есть если вебинар сегодня, то человеку идет автозвонок, где я говорю, привет, это Евгений Карташов, ты зарегистрировался на мой вебинар, и мы его приглашаем на вебинар, и ему также идет смс-ка. Соответственно, на следующий день, если он не пришел, мы ему уже не звоним, смс-ка не отправляем, потому что зачем тратить на это деньги. Если он на него и не придет, мы его просто выпилим из базы. После того, как человек купил, ему, ему летит серия мотивационных писем. То есть ему идет автозвонок, смс, что спасибо, что ты купил продукт, и такой молодец, умничка. А вот что тебе важно знать. То есть идет такое поощрение пользователя после покупки. Это тоже важно, чтобы пользователь оставался доволен. А идет, соответственно, серия после курса. Если люди были неактивны, они удаляются. Если они были активны, они сохраняются в базе. И самое важное, что все это работает почти три года на разных проектах, в разных нишах, и у меня нет ни одного сотрудника. Абсолютно все полностью автоматизировано. И если сравнивать с конкурентами... Какие бы ни были баги, чтобы не ни появлялось на кид курсе они не сопоставимы с теми функциями, которые он дает. То есть, работает исправно, те баги, которые возникают, они возникают в течение минуты-двух и резко решаются. А у конкурентов в этом плане все висит, ну, не знаю, часами. То есть, может просто все висеть, и с этим ничего невозможно сделать. Минусы. Какие есть минусы платформы? Конечно же, они есть. Первое. Требуется технический склад ума. Эта платформа, как ее называют в народе, от программистов для программистов. То есть многие вещи, которые здесь будут работать, они будут вам ломать мозг в том плане, что они используют подход программистов, то есть именно процессный. То есть если условие выполнено, да, то сделать вот это. Если условие не выполнено, сделать вот это. И когда вы будете программировать свои воронки и прочие вещи, вам это может ломать мозг, потому что условий много, и их надо понимать, то есть чтобы все грамотно настроить. Но именно за счет вот этой технической, технического склада ума, технической гибкости с точки зрения процессности Вы можете настроить абсолютно все Следующее требует внимательности Внимательности требует прям вот пипец, да, то есть чтобы не матекнуться Потому что из-за того, что платформа технарская, она не принимает ошибки то есть она, она вас не ругает за ваши ошибки, которые вы можете допустить. Здесь нет системы проверки неверности настройки. То есть это вроде бы платформа для программистов, и условно, если что-то не работает, она должна тебя оповестить о том, что что-то не работает. Но в данном случае она тебя не оповещает, оно просто не работает. То есть условно, вы можете настроить... Давайте, я это все буду рассказывать в курсе обязательно, то есть вы сможете все это понять. Но как пример, то есть есть такое понятие как долго должен выполняться процесс. К примеру, мы делаем рассылку нашим студентам, и мы хотим, чтобы вся эта рассылка была отправлена студенту. И если мы не укажем, что лимит, что эта операция должна выполняться, допустим, там 5 минут, а в эти 5 минут произойдет что-то, к примеру, там сервис курса ляжет, будут какие-то проблемы с базами То есть операция может занять больше, чем 5 минут Операция может выполняться бесконечно, то есть и в принципе не выполнится А вы не зная этого, не зная, что нужно обязательно указывать лимиты, настроить это таким образом Потом вы узнаете, что вашим студентам письма не ушли, что после оплаты не пришло письмо, что добро пожаловать на курс Что у вас неверно выставлены доступы, да? То есть это требует внимательности. Но когда вы будете внимательно все настроить, вы кайфанете, потому что это вот полная, полная и тотальная автоматизация. а И, соответственно, это требует тестов. Настроили процесс, настроили рассылку. Не думайте, что все работает, все круто, пусть как есть так и будет. Обязательно тестируйте. Настроили рассылку, проверьте, она реально работает. Реально ли отображаются все кнопки. Реально ли работают все ссылки. Потому что тесты, тесты, тесты, еще раз тесты. Именно благодаря этому вы отточите вашу систему, она будет работать как часики. А минус, который на самом деле не совсем минус, это цена. То есть многие сравнивают GitKurs с какой-нибудь другой платформой, типа, а там дешевле. А вот у вас тут, допустим, там 2000 оплаты в месяц, я условно говорю, да, 2000 оплаты, а у нас 1000. Но когда ты начинаешь узнавать, оказывается, там урезаны лимиты, там нет внешних интеграций, там нет сегментации, там нет личных кабинетов. Там нет процессов, там нет автовебинаров И нельзя из всего этого составить единую конструкцию Начинаешь копаться еще глубже, оказывается, что там половина функций работает не так, как работают Короче, цена гид-курса, она дешевая на самом деле На любом тарифе, если вы все настроите, вы будете хотя бы метить в то, что у вас 2% ваших пользователей будут покупать ваши продукты Вы окупите абсолютно любую базу и получите просто ну, невероятный профит Еще раз GetCourse — это система, которая полностью автоматизирует абсолютно все процессы, которые есть и вам могут прийти только в головы. Отдел продаж, сами продажи, взаимодействие со всеми студентами, все дожимающие письма, все чат-боты, все вебинары, автомарафоны, вся геймификация — это все настраивается здесь, и оно работает как часики. Да, это сложно настроить, но, блин, а кому, кому сейчас легко? То есть и все. Это, это реально невероятно круто работает. Короче, я в восторге, и я за последние три года понял, что альтернатив нету, и те даже э, конкуренты, которые были у платформы, они не реализовали и, наверное, 20-30% того, что есть здесь Несмотря на то, что прошло 3 года То есть get-курс, он прям вот летит вперед, а те пытаются догонять и не догоняют Собственно, на этом, наверное, все То есть, если у вас будут какие-то вопросы по Get-курсу, пишите комментарии Я напоминаю, что... Сейчас я буду дополнительно выпускать ролики по гид-курсу. Я буду делать именно курс, в котором я буду подробно объяснять, как сделать страничку, как прикрепить домен, как настроить оплаты, как настроить тренинг, так, что вы могли его пройти и вот настроить свою школу. Если вам это интересно, то ссылочка есть, соответственно, под видео. А, ну вот, я программу написал. То есть мы с вами пройдем, как за... Первое, да, первый урок, который выйдет, как зарегистрироваться, привязать домен, прикрепить почту. Второе, как создать страницу подписки продукт. А, как создать продукты разные тарифы участия, то есть в зависимости от э, условия. Потом, как создать тренинг для студентов, то есть, чтобы они могли в него заходить и проходить обучение. И как, как создать серию писем с продажей продукта э, и поддержки, поде, э, поддержки клиентов. Собственно, вот все, что вам необходимо, чтобы взять и настроить гид-курс, будет в этом бесплатном курсе. Короче, что делать? Вот там вот ссылочка есть под этим роликом. Нажимаем на нее, заходим на сайт.